Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин. Согласно статистике, лишь небольшой процент из тех, кто смотрит наши видео, является подписчиком. Если вы еще не подписались на нас, подумайте об этом, если вам нравится то, что вы видите. Это очень поможет алгоритму YouTube в продвижении большего количества наших материалов о психическом здоровье. Итак, давайте продолжим. Все мы по-разному справляемся со стрессовыми обстоятельствами. Может быть, вы любите ходить в спортзал и тренироваться, а может быть, вам нравится включать музыку в машине и подпевать радио, когда вы испытываете стресс. В любом случае, эти два типа механизмов преодоления стресса являются хорошими и здоровыми, поскольку они не вредят ни вам, ни окружающим. Но есть и нездоровые механизмы преодоления, которые вы можете использовать из-за стресса и которые могут нанести вред вам и другим людям. Учитывая это, вот пять распространенных нездоровых механизмов преодоления стресса, которые вы не должны игнорировать. Первый – принудительный позитив. Наверняка вы слышали выражение только хорошей вибрации. Это утверждение и сопутствующее ему настроение стали частью нашей общественной культуры. Конечно, нет ничего плохого в позитивном мышлении. Позитивность может быть довольно мощным инструментом, когда вы хотите проявить ее в своей жизни. Однако понятие только положительных вибраций было доведено до крайности. Токсичная позитивность. Токсичная позитивность не исходит из места подлинного счастья. Она исходит из места отрицания, обесценивания или минимизации. Это попытка демонстрировать позитивный настрой в любое время, даже когда у вас не самое лучшее настроение. Обычно это настолько чрезмерно, что фразы токсичной позитивности очевидны. Вот некоторые примеры токсичного позитива. Не думай об этом, будь позитивным. В конце концов, все получится. Если я могу это сделать, то и ты сможешь. Или «все может быть еще хуже». Когда вы заставляете себя всегда быть позитивным, вы блокируете и подавляете свои эмоции, что может привести к сомнениям, стыду и проблемам в отношениях с другими людьми. Иногда жизнь просто отстой, и никакие позитивные настроения не могут это исправить. Это нормально – злиться, завидовать, раздражаться или глубоко расстраиваться по любому поводу. Хорошие и плохие эмоции – это часть человеческого бытия. Второе – изолировать себя. На данный момент социальная отстраненность – самый безопасный вариант. Но есть и другие способы изолировать себя, не осознавая этого. Социальная изоляция только потому, что вам не нравятся люди, которые вас окружают, не является здоровой привычкой. Это может затруднить ваши отношения с другими людьми в целом, когда вы делаете что-то подобное. Как вид, мы – социальные существа, и мы жаждем и нуждаемся в правильном общении с другими людьми. Вы можете многому научиться у окружающих вас людей. Когда вы общаетесь с другими здоровым образом, поддерживая беседы и хорошие здоровые разговоры, вы позволяете себе расти эмоционально и умственно. Укрепление вашей психической устойчивости может быть полезным, когда возникают стрессовые ситуации. Если вы чувствуете тревогу в социальных ситуациях, попробуйте пойти на какое-нибудь мероприятие с кем-нибудь из знакомых или обратитесь к профессиональному психотерапевту, который может научить вас техникам снижения стресса, вызванного социальными ситуациями. Третье – фатализм. Когда случается что-то плохое, наш мозг немедленно приукрашивает это событие, создавая впечатление, что это самое худшее, что только могло с вами произойти. Это ментальная черта, которая миллионы лет поддерживала жизнь человека, чтобы не повторять одни и те же ошибки в необходимости выживания. Однако в нашем современном обществе это функционирует как механизм самозащиты, вы готовитесь к худшему на всякий случай. Но, возможно, такое поведение вызывает у вас больше стресса, чем нужно. Высокий уровень стресса может привести к серьезным проблемам с психическим и физическим здоровьем, таким как депрессия и даже сердечные заболевания. Инструментом, помогающим преодолеть потребность в катастрофизации, может стать мысль о пяти самых худших вариантах развития событий. А затем спросите себя, насколько вероятно, что они действительно произойдут. Если вы чувствуете, что плохой исход действительно вероятен, тогда планируйте только этот исход. Создайте гибкий и выполнимый план на случай, если его придется изменить. Это даст вам больше уверенности в завтрашнем дне и создаст меньше стресса в вашей жизни. Номер четыре – подавление своих чувств. Вы подавляете свои чувства, потому что думаете, что это никого не волнует или что это пустая трата времени. Часто такое поведение является разновидностью механизма самозащиты, который срабатывает, когда вы считаете, что больше не можете контролировать определенную ситуацию. Неважно, реагируете ли вы слишком остро или слабо, вы не даете своим эмоциям возможности выплеснуться наружу. Несмотря на то, что эмоциональный самоконтроль должен быть определенным, мы должны помнить, что нужно быть искренними в своих чувствах и выражать их спокойно и разумно, так, чтобы не навредить другим. Если вы склонны слишком остро реагировать, когда что-то идет не так, обратите внимание на любые физиологические изменения. Обычно ваше тело является хорошим индикатором того, что вы на самом деле чувствуете. Если уделить время медитации и заземлиться в своем теле, это поможет вам минимизировать стресс и уменьшить эмоциональные всплески. Есть и другие способы выплеснуть подавленные эмоции, например, покричать в подушку, потанцевать или заняться спортом. Номер пять. Романтизация прошлого. Прошлое может иметь определенную привлекательность, когда мы надеваем ностальгические очки, особенно когда настоящее выглядит тусклым и не таким многообещающим. К сожалению, мы не можем воскресить прошлое. Вещи произошли, и есть шанс, что они произошли не совсем так, как вы себе представляли. Жизнь в ностальгических мечтах о том, что могло бы быть, может лишить вас возможностей, которыми вы должны воспользоваться в настоящем. Если вы часто возвращаетесь к воспоминаниям, выясните, что именно привлекает вас в этих воспоминаниях. И постарайтесь воссоздать их в настоящем. Настоящее иногда может быть тусклым и серым, но ваша перспектива зависит от того, как вы решите с ним справиться. Итак, каким из этих механизмов преодоления трудностей вы отнеслись больше всего? Как вы здоровым или нездоровым образом справляетесь со стрессовыми обстоятельствами? Поделитесь с нами своим опытом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже. Не забудьте нажать на кнопку подписки, чтобы получить больше видео от канала Немиркин. И супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.